Дом разраю взром на породе. Ой, на пороге. Погадье продолжается. Видать, свежие листья войлочки сюда, еще не облетели. Но этот перепад морозный. В общем, мороженые грибы. Вот это мороженое опята. Такие. Это не пеньковая, это просто опята. Ну еще маслята у меня тут мороженое сверху. А так очень разновидность говорушки там. Это вот такие мелкие. и рядовки в основном там да внизу еще шампиньоны смысл в том, что погада это погада и ничего хорошего в ней нет вот такой момент для начала осенни на днях буду на веранде там еще двума доводить киви пока наверху не знаю чухается надеюсь очухается в общем а там, скорее всего, даже вниз его перемещу как окну. Хотя у нас тут не особо светло, то что окна маленькие. Но ничего, нормально. Как-то так. Постоянно крепчающего здравия. У нас сегодня 23-я Активнее. Ой, блин. Ну ладно. Так, вот он киви на подоконник. Вот раз поставил. Пока еще так не оклемались. Тут у нас барахляндра, которая по стольку поскольку там стоит. Дальше. Этажерка. Хотел бы я назвать ее. Ну, стоит кремота, которая для подставка для растений. Называется. Ну это чудо ченасько не заснинет, что хотел сказать. Печально, что проявляется по вере добрящите, сегодня у нас там по навязанному числению уже говорил, это 23 -е. условное число, а толку от него. Лучше всего целло росло, продолжало в тепле, а не в сырости, которая нам искусственно навязывается. С перепадами мороза пизданули много растений. Буду говорить грубо. Потому что по факту так и есть. С чем соглашайтесь, большинство то и воплощается. Нездраво, но как есть. Пока что так. А вообще нездравые не должны влиять на состояние естества каким образом. Те, кто здравый, не понимают, что им зима нахер не нужна, ами в сезоне тоже с этой сыростью искусственной и прочей пакостью как то вот так доброго всем устраиваю словно сегодня у нас 25 октября по наездам счастлива 1200 рублей. -то. вот такая вот Ну вот что то это чинайская не фиксирует видите там как ровная полоска полога Прямо, прямая линия прям натянутый полок тут столб фонарный там этот полок половина растворяется вот так вот у нас искусственная подкупольная система действует в жизни сосущих пока что тварей доброго всем постоянства как ну, я уже говорил киви меня здесь на улице погадия Хоть вроде как это сухо, но вчера был мелкий дождик, потом подморозили, пытаются все подавить. Поверьте, круголетием. видите, он кружовник давал молоденькие, малина тоже, и под подзамерзли. Солнце закрывает искусственные завесы, которые я ранее показал. Вон видно там, аж светится там это облако. Естество требует жизни. Без какой-либо пакости, но пока что большинство неосознанки, и пакость воплощается за счет них. Как бы ни было печально. А всегда желается, чтобы было тепло, светло, солнечно и ясно. Без всяких извращений. В общем, вот у меня, ну где-то чуть больше половины ведра, паутинники, рядовки, маслята, одна свинушка. Вот такое разнообразие, многообразие. Копаться не буду. Ходил, грубо говоря, ненадолго в лес. Пару часиков условных поторчал лесу. Как-то так. Ну, в представьте, что это из одного маленького плода, столько косточек хиномелиса, которые тоже пойдут чуть позже. В хрон а затем какие-то из них попадут как говорится в инкубатор буду вновь плодить хиномелис спустя 9 лет условных плоды со своего выращенного из косточки пошли в рост называется рост количество и будем множить как раньше множили его карликовую айву или просто айву, разновидность кустовая его правильно сказать думаю гранат придется тоже возрождать заново как и киви как ни крути атаки энергетические бьют сильно но он сильно иссохся так что ничего возродим все и вся. нужно только здравое внешнее действие полете круголетием должно быть вечнолетие а не то дерьмо которое называется погадьем которое нам круглогадьем навязывают в чем вот и смысл надеюсь все-таки у него еще какие-то части целые и не сухие, и он возродится. Данный гранат очень сильно на себя энергоатаки берет, так как я в большей части тут нахожусь. Даже больше, чем городские, легко устанавливаются, в отличие от него. Там видно будет, насколько он пойдет. Основа нашего бытия ⁇ это здравая основа должна быть. А когда она искажена, это не основа. На бестолковом основании нечего делать. Ничего вы не сделаете, когда у вас нет фундамента дома, у вас развалится буквально, разбежится. Без основы у вас ничего не может быть. Почему основа ⁇ это здравое общество, в котором... Я и надеюсь, наши старания, здравых и тех, кто на пороге присоединяется к нам, пойдут во благо вообще. Как-то так. В общем, доброго всем здравия. здрав на пороге сегодня у нас 28-е по новичному числению вчерашком. И баллон пенный. Так и Скрыл я его. Остатки вылил в пакет. Блин, тут не до конца она не слилась нормально. еще и не... все. Сегодня все пойдет на благо В общем, я их тоже вскрываю. Также на шайбы здоровые. Вот такого плана оставляю. Но тут еще крупнее, чем от освежителей получается. Главное есть, сейчас я заниматься не буду. Вчера просто продах закрыл. Затычку делал съемную. Вот, грубо говоря, в такой пакетик из-под молока залил пены остатки и запихнул в продых чтобы потом она разбухла и спокойно можно было убрать а сейчас тут не ватом я сейчас копату буду доделывать точнее восстанавливать черенок тут поставлю ту копату, которая мне раздолбилась при лесном походе посадки молодника ну, сейчас главное вот это добью и все и труды основные кончатся потому что там уже остатки буду сжигать весь хлам включая вот эти вот сейчас срежу от пены и так далее Стулья пока не уехали ну, в любой момент уедут как-то так потом потихоньку от Волги на части принесу куда в угол за книжный шкаф и начну тут примерно распланировку мебели делать, помимо настроя. Собирать мебель, тут с кем на шкаф будет, потом посмотрим, почему Так что, дела идут своим чередом. В общем, вот система отмеря от режь получилась не совсем здраво. Девятки были, ступорно пришлось два раза резать на узкой части, Ну зато закрепил. Ну и черенок более-менее не короткий, такой получился. Думал сначала толстую засунуть, потом плюнуть, по-другому сделаю. Как говорится, не цилиндрованные, но зато нормальные. В общем, как-то так. В общем, на сегодняшний момент, нынешний улов. Вот этот белый один попался мороженый, тут к нему прилип паутиник. Там синела проглядывает то, что некоторые называют синеножками, это рядовка такая, паутинники у меня тут, еще часть немножко опять, вот они такие недопеньковые попались, ловушки замороженные, ну масляток козляки, как-то так, в основе рядовки паутинники вот эти, где-то там поплавки серые, в таком ключе. Ну, что сказать. Погада, морозилка, мороженые грибы. Желалось, естественно, здравого полетия. Пока большинство неосознанки пакости получается как есть. Стараемся созидать, как умеем, как можем. Так, он включал смородина, листья не скинуло, яблони некоторые стоят с листвой, крыжовники с листвой. Полете круголетие должно быть, без всякой пакости. Тепло, светло, солнечно, ясно. как это так. Ну, добра всем, кто здравый и на пороге. Доброго здравия, здравого на пороге. Особо не думал оглашать что-то еще. Устал кому-то что-то именно доказывать. Это совсем бессмысленно. Смысл в том, что неважно, какой вид двуногого по цвету, или там под вид, или гибрид. Не важно, что у них физиология разная, дело-то не в этом. Что внутри, как говорится, а по деяниям да увидите. Потому что не важно какого цвета, не важно какого там якобы анальности, всякой все извращенная нынешняя. Мир совсем другой по изначальному, во что верит большинство, это все вранье. Единство разрубленное на куски Периодически сравнивается торгашами Которые сделали искусственную Вот эту зиму Которой не было изначально Живете все под искусственным Всем дерьмищем Пока что И опять же живете вы Потому что вы так думаете Что вы живете большинство Неосознанных, а Воплощается говно За счет большинства Потому что здравое пытается сделать полечь круголетием. Здравая основа постоянства, когда тепло, светло, солнечно ясно. Со здравым нагревом не более плюс 25 днем и не менее плюс 18 ночью тепла по Цельсию пока и на один ночь. С влажностью здравой 60% и давлением здравым 740 мм ртутного столба. С дождиками теплыми, с так называемый водород в составе, говорить, гидрокисью, чтобы как говорится, помимо полива было оздоровление. Именно полив идет в основе по ночам и по мере надобности. Естественно, в той весе, где оно действительно требует полива, а не где попало. И ветерок теплый, мелкий. пол метра максимум в секунду днем. Все цветет, плодоносит яростно, неустанно, постоянно обновляется, растет. Всегда есть разнообразие, многообразие обилия ягод, орехов, грибов, трав, всевозможных. Фруктов, овощей, корнеплодов и прочего, прочего, прочего. Клубней в том числе. Вот в таком ключе у нас должен здравость быть. Вот пока не осознается и не дойдет до перевеса полного, у нас будут эти сраные межсезония, которые тоже искусственные. Искусственно по искусственному нарисованному календарю, потому что никакого времени в природе нет. Никакого шарика нет, который крутится, якобы утверждает эти сраные часы и прочие хуету. Так что получается, все идет так, как оно не должно идти пока что так вот получается. А должно быть здравое. Всегда и постоянно. Когда вы действительно заживете, когда не надо будет думать о бытовухи, которая вся вам обеспечена изначально, должна быть даром. Как оно изначально исходить? Никаких торгашей, которые наживаются на высасывание жизни с каждого. Никакой пакости, которую они привносят, искаженной, извращенный, Никаких кандид и кандидерских Изделия разного толка, которые дошираками называют. Ошибочное. И убивают. Никаких она лекарств, потому что изначально вы здравой плотью будете. Потому что здравое питание у вас будет. Даже пускай трупянтина, она не будет такая эту затравленной, которую вы сейчас жрете. Раз вы от нее отойти не можете. Не будет дряхления, усиленного от внешнего воздействия. Вот так вот нездравый мир-то и должен быть. Пошагово поймете, что вы оскверненные боги, которые сейчас восстанавливаются, вертаются можности, усиляются осмысление, осознание, укрепление, оздоровление и все. Пошагово вы приходите к тому, что нахер не нужно ни с кем срачей разводить. Ни от кого не нужно прятаться. Никому не нужно пакостить. Нужно отвечать за себя, за свои деяния во всех направлениях. Верить в себя, в себе и в свои силы. Вы боги, буквально. Если вы в сие не верите, извиняйте. По вере добрящите. Всегда это открыто говорилось. Во что верите, то воплощайте. А воплощается потому? Потому что вы боги, блин. И ваша воля утверждается в естестве, какая бы она ебанутая ни была, вот так вот, как бы ни было печально. А по деяниям проявляется каждый, насколько это живое существо двуногое, насколько это робот конченый двуногий, и неважно, какого он там цвета и прочего, какой он там анальности себя, на каком там... Хлопковая бунтарем бы ни был, по тут, по Смысл-то в том, что по деяниям да увидите. Так что стремитесь ко здравому, укрепляйтесь в своих осмыслениях, свивайтесь, оздоравливайтесь. Зимы быть не должно, должно быть постоянное здравое лето, без перекосов, извращений, которые приносятся искусственно. Всем добра! Так, доброго здравия, здравом на пороге! Вот весенний сбор грибов. Сегодня у нас 10 на июня. Рядовка серая, паутинники. Блин, сломал я там похожую говорушку. Вот эта толстая говорушка такая, там поменьше. Там где-то видовка фиолетовая торчит. В общем, в основе еще в основе своя тут в основном, в большей части, это рядовки, козляки частично эти маслята, ну, грубо говоря, паутинники рядовки, в таком ключе эта серая рядовка, как-то так вот. Ну, там есть и другие рядовки, буро-фиолетовая, Кремовая. Ну, смысл в том, что вот такой набор. Ничего нового. Да, доброго всем постоянства, сегодня у нас 11-й по начислению на июня 2022 года. лета. У нас дождик, нет, мало Маус на втором этаже, так, слегка прибрался, слегка это главный момент. Да. Тепло бы включилось бы еще дополнительно, было бы прекрасно, чтобы уменьшить всякой хрени не было. Сырость нам не нужна, тепло надо, чтобы включилось и нормально все было. Да, я тут мало перестановку сделал, но не столь не в этом. кольчи хотелось бы добавить к всему. Идет переломный момент, в котором перемогает здравое. Надеюсь, здравые перемогут, и зиму полностью уберем. Она нам вовсе нафиг не нужна, ни в каких соотношениях. Кто бы что там ни крякал, ни квакал. Она неестественная, ненужная и пакостное образование жизнесосущих демонических тварей. Для откачки жизненных потоков разного типа, разного уровня. Так что, надеюсь на разумляющихся, пробуждающихся, просыпающихся, осознающихся. Благодаря всем, пакость под названием зима уйдет с нашего плана бытия, вообще, навсегда, но постоянно. Как-то так. Созидайте, помогайте, пробуждайтесь. Доброго здравия, здраво на пороге сегодня у нас. А, четвертое условное, по навязанному счислению на июня 2022 года, в общем, сходил я за грибами, вот фиолетовый паутинник нашел один. Да, и как у Лехи. вот эти пластинчатые, ну, с бородками. Сначала думал, что это рядовка такая, а это похожий ежевик, ежевик или как его. Ну, Несколько таких ежовиков. Ну, говорушки крупная Одна из нескольких. У меня еще и лисички попались. Маслят вот эти козляки. Еще там паутинники разные. Другого оттенка поплавков немного собрал. Ледовок. Ну, В основном это больше размочали, чем такие. Как-то так. Ну, опять же грибы растут там. Молодых полно. Мелких, опять же. Но я их не беру чтобы грибницы разрастались. Тоже, блин, за двуногим скотом там убрал еще алкашки. И ту, эту жестянку, которую заснимал тогда, тоже ее сгрузил с хренотой всякой. И выкинул, блин, как-то так. Ну, на улице более-менее в таком ключе. Тут у нас кошаки вместе греются. Да. Uh -huh. Филиппуки, Маркизюки. Вс? Ну сидите, сидите, грейтесь. Все, все, Филипп. В общем, друг друга обогревают. Ну на улице сыровато, хоть и не холодно. Все пока. Да, по поводу некоторых моментов. Яблоня тоже после шоковой заморозки там стоял как вот эти киви. Ну, грубо говоря, в вохренение. Часть зеленых листьев слетела. Ну, тут еще полить надо будет дополнительно. Вчера не поливал, как приехал. А, и кост. Ну, я там гранат еще посадил в лесу. Тут у меня еще гранат с финиками лежит на всякий случай. Да, а тут я сейчас покажу, куда я цеплял киви. Что-то вылезает, но непонятно пока. Сейчас заснимем по-другому. В общем, что-то полезло. Там что кидал я всякого разного. Но это не киви, потому что у киви другие. Он еще влезут. Ну, что лезет, то лезет. Скажем так. Сейчас полью, пока монтироваться будет ролик. На данном, лучше сказать Тут у меня инкубатор Но пока ни о чем Сюда периодически еты, полевая тут у меня яблоки В этих трех Стоят Но посмотрим, будут, не будут там видно Не тороплюсь Ладно, в таком ключе ну, У меня подсилка новая Под, это, под обедню Как-то так Ладно, добра всем Созидайте Следите за собой и, как говорится, остальное будет здраво, коль мы утвердим, усилим, полетие-круголетие, вселетие-вечнолетие. В общем, здравая основа постоянства. Как-то так. Ну, вот, видите, собрал я хиномелис. Местами некоторые ароматные, некоторые не очень, но решил я их снять, потому что, блин, то есть, с этими перепадами все равно вызрать не дадут, пока мы полете не утвердим, круголете. Ну, в общем, где-то получается 17 штук, одна была еще до этого снята, червивая. Ну, аромат есть, но не у всех, вот буквально разница какая. Да? Это самое здоровое, это самое, получается, мелкое. У нас двух кустов, первые их плоды, за их первую, скажем так ну не то что первое за то что они этот как он первое плодоношение их вообще уже как говорится радость а косточки будут с них нормальные я их обязательно заинкубирую главное вот это тут крупная такая довольно. так что вот первый хиномелис это чинайская айва то ли то ли она идет вот это вот, подмороженное видно даже то ли она и китайская айва, то ли японская не столь важно главное есть главное еще будет буду ее множить скоро растет, завивается далее утверждаем полете круголетием, у нас все время она будет цвести, расти и плодоносить ну и другие любые фрукты овощи продолжаем о полете, вот свинушки свежие Тут пару рыжиков нашли, взяли рядовок несколько, и поплавки серые, они даже сейчас размером почти не уступают рядовкам, как я до этого показывал, более-менее здравые. Так, чё? вот еще поплавки серые, они тут везде, а вот у нас еще один рыжик. Я же как говорил, все вот эти ниши, они рыжиковые. Сейчас мы рыжика тяпнем, посмотрим, как что. Вроде все были целые, но, насколько, ну, вроде целый. Брать не стану, видно будет потом. Вот поплавков серых я свежачки хотел забрать, которые, еще более-менее не сожраны. Рядовки, площадь погадее стоит, хотя должно быть полить и круголетием. Вот у нас свинушки. Может, даже там махнушку оставим. Вот эту заберем себе. И сами свинушки тоже трейсерошенные заберем. А тут мы прикроем. Хочу, чтобы у нас заново они росли на участке, как это раньше было. Помимо всего, сейчас только в основном рядовка. Ну, идем далее. Будут интересные моменты засниму. Кстати, там а, спереди четыре елочки молодых, уже свежих. До этого их не было. Я не знаю, когда они там появились. Так что все воплощается быстро очень не было бы сестры рядом я бы мимо проехал данной свинушки сейчас мы ее касанем она подмершая слегка но целая вот он, пластинчатый гриб свинушка чистая крупная просто где-то пошли старые грибницы так называемые, не старые грибницы а ранние грибницы которые были какой-то степени засраны Этими местными засранцами не особо расчуханы были. Плюс еще вот это перепадное совращение. Идем далее. Дело сдвинулось. Так, вот это чудо, которого не было. Тут одна елка-мелкая. Еще одна. Еще одна. И еще вот тут две. Их не было. Буквально это или 3 дня. Но может чуть больше. Пускай 7 дней условно. Но раньше их тут не было, когда я лазил за грибами. А поплавков тут дохрена и более. А беру я только вон крупные. Все будет видать. И беру крупные, которые не червивые, стараюсь. Потому что в основном они уже съедены, как обычно. Сейчас я просто их беру, чтобы было до кучи. А так в основе настроены рядовки, свинушки и прочие другие. А поплавки можно всегда уже тут, всегда можно их найти, собрать. Они тут постоянно во всем лесе. Это основная грибница, это поплавок серый вот этот. В общем, что хотел сказать, показать. Набрал еще тут рядовок, свинушку. Забавно то, что рядовки это желтые появились. она там стоит, иди сюда. Покажись народу, желтый рядовка, Он, еще масленку сейчас нашел сестра пошла обратно то что холодновато, ну блин масленок съеденный ладно, оставляем его но уже не надо сюда закинуть его ставим но я пойду сейчас далее в молодняке пройдусь, а потом пойду на холм снимать будут только грибы которых раньше не собирал или не попадались а то, что ранее было, я постараюсь не особо на них внимание заострять. Как-то так. Решил малость еще добавить. Вот багряные опята такие. Их тут тоже хватает. Они тоже съедобные. Ну, блин, мелкие они. Даже сейчас возьмем одного просто до кучи себе. Я когда-то их набирал, когда они более крупные были. По сути, это, как большая часть, скорее всего, рядовка. чем опятая. Хотя не все это, грубо говоря. Все грибы родственники. Ну, вот видите. Там еще есть, на той стороне. Но я сюда просто решил их заснять. Извиняйте, то, что у меня прыгает камера. За мной не успеваю. Хожу-то я в основном собираю рядовки. Разного типа, вида. Это чистая. Бывает, просто они поеденные малость, а так они нормальные. Серые, фиолетовые, желтые, бежевые. На холме кремовые еще будут, так что особо уделять им внимание буду. А это просто грибы разновидность. Опять, еще раз скажу, они просто приятные по цвету. В общем, решил еще раз свою яблоню заснять лесную. Вообще яблоко висит. Думал, у меня еще денег тут. Типа рядовок пойдет, или груздей, ничего не видать. Те, которые были здесь, они остались, грибушки вон стоят. Яблоко висит, там, там, листья фактически он зеленые, единицы только желтые, летают пидорасы, охлаждением занимается естество. Мы идем далее, слежим. За грибами. Точнее иду я, он мне показывает. Вот еще тут грибы. Ну они похожи на страфари разновидность. Синий зеленый. Брать я не буду по одной просто. А, нет, я ее все-таки заберу. Соберем сейчас, посмотрим целое. Это сине-зеленая, мало смутировавшая. Я сразу ее не видел. Это не та, которую вот тут. Это не это. Сейчас мы ее немножко наберем. Так что нормально. Грибы есть. Естество борется за постоянство цветения под А мы сейчас наберем немножко их и далее пойдем. А тут у меня ветки елок. Я их прикопаю. смотрю где-нибудь. Может, в лесу прикопаю. Может, у нас прикопаю. Посмотрим. Приживутся. Будет прекрасно. Приятно видеть результаты своего труда. Это вот набор тут. Моей посадки. Один из который из мест где я садил. Сейчас, думаю, сюда еще прикопать елочку одну вот эту молодую. Вот. Набрал немного эстрафарии зеленая она уже вся почти убитая. Но ничего, нормально. Все будет прекрасно. Сейчас мы эту борща трогать не будем, сейчас тут разроем ножиком небольшую такое углубление. и Возьмем одну из двух оставшихся веточек и туда закидаем. В принципе, бывает, что приживаются. Я на это надеюсь и к этому стремлюсь. Что помимо, как говорится, саженцев, подгончик держи. И обычно прикопыши тоже, черенки так называемые тоже приживались и росли как-то так в общем идем далее вот разгребаю листья видите какие рядовки это кремовая потом тут бурая бура синяя вот у меня тут смесь рядовок лежит в ведре сейчас еще веки соберу малость посмотрим особо заморачиваться не буду так чтобы это я червивые не беру, стараюсь оставлять всем червякам. Ну, кремовая рядовка, она масляная такая, да, к вся листва прилипает, ну, как, как многим другим рядовкам тоже. Как-то так вот, такие лопухандры станет. Надеюсь, нормально, эффект холодильника плюс хоть дал, червей не будет. В общем, прошел я часть холма, сейчас спустился вот по данной тропе. Подумаюсь по данной тропе и пойду сюда к этой тропе и опять спущусь. А, первая, ну может и не первая, тут паутинники еще растут, их можно сейчас уберу, видите, они почти полное ведро, тут все-таки пару лохматых опять собрал, У а, нас маслята тоже такие бывали, ну вот сыроежка, какая она там розовая, насколько живая, блин, вряд ли живая. Чего порадовало, что расщухали сыроежки. Их давно не было, пускай там множится. Ну, как-то так, идем далее. Ну, уже возвращаюсь поэтому с родоводством. Два нашел еще гриба, своеобразных, тоже типа разновидностей, на пеньке растущие вот. Забрал, тут еще какие-то разные. Ну съедобное я забираю, даже не особо определенные. Тут у меня еще рядовки, зонтики и так далее. Сейчас уже все иду, так, найду что-нибудь попутно, докладу. Вот улов таков, разнообразие, многообразие, по сути, своя почти что. Как-то так. По поводу рыжиков царский царской царский гриб болта все не рядовка серая попалась еще два зонтика снял один вообще маленьким вот там где-то там лежит вон там сейчас вот нашел сейчас мы их тоже скосим это то ли паутинники то ли рядовки один хер съедобные забираем оставлять мы никому их не будем кстати может это на Разновидность ежевика походила бы, если бы ежами была внутри начинена. Сейчас смотрю, вроде так-то целая. Ну, Возьмем там, разберемся уже походу. Скажем так, на мне дали два гриба. Может, еще там спереди чего увижу. Подхожу фактически к воротам с родоводство этого засранства. О, рад то что леший, говорится, показал и отдарил Как-то так. Так, в общем, вот это вот чудище. Это не пеньковый опенок, но опенок. Я думал, что это рядовка пластинчатая, хотя они все родственники, так что один Так Также те опяты, которые я там снял. Как-то в таком ключе. Сейчас покажу вам карказавра который к нам вернулся на условную зиму. иди сюда, марки иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, его пидораса загоняли, блин. иди сюда. Иди то, Иди ладно, на данном завершаю свои гласения на нынешний момент. в общем пробиваем палети круга летим. у нас отцвело, росло, плодоносило, обновлялось без долбоебизма.